Так, недолго стрессовали мои гуси. И вот здесь 197-198 грамм яйцо. В общем, так, вот такие вот. Вот такие вот у нас. Линды приехали. Ну, будем дальше смотреть, как они будут нестись. Надеюсь, скоро заложим, чтобы посмотреть, какой я плод. Прыгает 200 грамм. Ну, в принципе, мне мне нравится, у меня все хорошо.